Привет дружище заходящий на видео, с тобой твой друг Розе. Хочу тебе рассказать про две очень крутые игрушки. Если первая тебе понравится, вот вторая не знаю, она так на любителя. Первая игра Dying Light. Очень крутая игра в свое время, это был триггер для того, чтобы приобрести новый ПК. Если эта игра прошла мимо тебя, то у тебя есть шанс получить ее совершенно бесплатно, потому что я мониторю такие игры. В основном я мониторю то, что мне нравится, ну, возможно понравится и тебе. Это игра про зомби и паркур. Очень крутая сюжетка, компания. Я тебе советую эту игру. Ссылка на игру будет в описании под видео. Вторая игрушка, Battle Start Galactica. Я прошел только обучение, но в принципе я понял, что меня будет ожидать в дальнейшем. Вы становитесь командиром флотилии. Игра пошаговая, но в конце боя можно посмотреть как оно было в кинематографическом виде. С очень эмоциональной камерой, я бы сказал. Для любителей космической тематики, я думаю, эта игра вам зайдет. Она просто великолепна. Плюс неплохая графика, саундтреки. Все, что нужно для хорошего проведения времени. Забери эти две игры. На данный момент раздаются совершенно бесплатно.